Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. И сегодня мы поговорим об увеличении получаемой валюты шифр предвечных. Шифр предвечных в виде валюты нужен нам с целью того, чтобы прокачивать нашу шифровальную консоль. Мы выбираем различные языки, прокачиваем их, таким образом мы можем взаимодействовать с большими объектами в Zeret И изучив аэлический язык, а именно второй, конкретно понимание альтонийского, мы разблокируем особый квестлайн, особую цепочку квестов с джира. Джира — это такие маленькие мопчики, довольно-таки фановые, примерно ростом с половинку игрока. И именно они предложат довольно-таки интересный квестлайн. В тот момент, когда вы изучите именно этот язык, который находится второй по горизонтали, второй по вертикали, вот примерно тут у вас будет желтый восклицательный знак. Его само собой стоит делать. И перед тем, как вы начнете его делать, желательно сразу же заиметь 150 шифра предвечных. Спросите, почему, а я отвечу. После того, как вы сделаете абсолютно весь лайн, делается он где-то минут то ли 20, то ли 30, мобы, тех которых вы спасли, придут к низине изгнанника. И будет торговец, у которого можно будет тратить эти шифры предвечных на различные покупки предметов. Имеется там который покупается за 150 шифров предвечных под названием Густарный анализатор шифров». Повышает количество получаемых шифров на 50%. Предмет привязан к учетной записи Blizzard. Что довольно-таки интересно. А прокачка шифров, вообще сама по себе, что нам дает различные апгрейды для Поко-Поко, а также чем выше уровень наших шифров, который пишется в левом верхнем углу, тем выше там левелом вещица мы получаем. То есть, например, если 4 из 6, то это уже вещица 245-го item-левела. Если 6 из 6, то 252-го. Это для свинков, пожалуй, довольно-таки интересно, для мейнов, но ну, все-таки не особо. Что еще хочу сказать касательно квестлайна, он чуть-чуть баганый. В тот момент, когда вам нужно будет защищать этих джиро, это будет примерно вот тут, вот где зеленые точки тыкают, может квест не сразу сработать, то есть из большого разлома а вы могут не сразу пойти на вас. Что для этого нужно сделать, чтобы починить квест? Прыгнуть в любую абсолютно заранее собранную группу, которая находится в Зерит Мортис. Ну, примерно какого-нибудь Рарника, да, Мать Фестис, Генерал Заратура, да любой вообще абсолютно. Таким образом, жира нас теряют, нам нужно будет поговорить вновь, и волны мобов... Начнут идти. Таким образом, квест начнет работать. Вот, наверное, и все. Сказать более нечего. Выполняем квест лайн. Джира приходит к данной локации, где я нахожусь сейчас. Мы покупаем это, юзаем, и таким образом лутаем на 50% шифров больше со всех источников. Если у вас не хватает шифров для покупки, ну убейте World Boss. А. Вот тут он, за него дают 80 шифров, также еще и 259 шмотку можете полутать. В общем, всех вам благ!